Наша программа называется Правила жизни. И в ней мы рассматриваем разные правила жизни. Иногда изучаем правила смерти. А сейчас мы поговорим о том состоянии, где жизнь и смерть неразлучны и шагают рядом. О войне. Борис Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А, правилами в армии называется Устав, который регламентирует долг. А что в армии регламентирует честь? Mm -hmm. Хороший вопрос, как принято теперь говорить. С честью всегда очень большие проблемы, и с ней вообще-то не очень удобно. Приведу вам один интересный пример. Правда, был 200 лет назад, но тогда -то честь ценилась. Идет семилетняя война. Прусская армия занимает Саксонию, и король Фридрих II... Безумно сердясь на то, что саксонский курфюрс, он же король Польши, не захотел с ним вступить в союз и сопротивляется, решил наказать. Он приказал разграбить охотничий дом короля. Все офицеры, кроме одного, отказались выполнить этот приказ. Тот, который согласился и с удовольствием его выполнил, был не дворянского происхождения, буржуазным. После этого король положил себя за правило офицеров производить только из дворян. Угу. Ну, 200 лет назад нас не пугает само по себе этот срок. А насколько сегодня такое возможно в армии? И что бы произошло с теми офицерами, которые повели себя столь по-дворянски? Я боюсь, их бы наказали. Хотя еще в начале 20 века честь и честные отношения в армии очень высоко ценились. А что потом случилось, ну, что потом случилось? Потом ну, случился знаю. ужас Первой мировой войны. Вот слом нравственности в человечестве произошел именно во время Первой мировой войны. А скажите, после Первой мировой войны, кстати говоря, рубеж – это, а не рубеж – приход большевиков в Россию. Нет, сама война. Она развязала весь ужас, который начался в ее конце. Просто армия изменилась именно в связи с Первой мировой войной, а не потому, что изменилась власть в этой стране, и армия стала по-другому выглядеть. Ну, я бы сказал так, что эти изменения шли параллельно. Во-первых, армия перенасытилась резервистами в ходе мировой войны. Она перестала быть в этом смысле кадровой армией, которую воспитывают в мирное время. Там не успевали привить этических требований, которые должны привиться, быть не только к офицеру, но и к солдату. И поэтому, да, в семнадцатом году вот, нежелание больше сражаться... Не понимая цели, зачем кладется человеческая жизнь, на что на как на алтарь чего она приносится, а до этого армия была другой. Mm -hmm. Был кодекс чести, о котором мы читали и продолжаем читать у русских писателей. Все это было романтично, красиво, офицерская честь, возможно, и Солдатская честь Солдат. была, хочу вам вот. заметить. Об этом вообще мало когда узнают. Это была изустно передаваемая информация. Понятно, что есть устав, который регламентирует действия и долг солдата, и офицера в том числе, что он должен делать. А вот все остальное, что касается чести. Традиция. Традиция, традиция просто... и самоощущение. Причем традиция, конечно, не из Петра начавшаяся. Вот тогда понятия патриотизма, вот такого, как сейчас, не было. Это патриотизм веры. Особенные люди, потому что православные. Единственные, правильно умеющие говорить с Богом. Вот на этом держалась. Вот. А вот то, что мы называем кодекс офицерской чести, это уже значит, привнесенное, начиная с Петра, но поддерживаемое опять-таки вот этой старой православной традицией. И оно удивительным образом существовало в душе и в сознании русского солдата и русского офицера. Например, вы не поверите, сегодня это кажется нонсенс. Солдат для себя считал, знаете, что бесчестием, Оказаться на губ вахте. Ну, то есть провиниться, проще говоря, за что быть наказанным? Нет, оказаться во временной тюрьме. Это уже бесчестье для доброго воина, для его имени. Или, например, я читал, это свидетельство очевидца. При Александре Васильевиче Суворове, 94 год, последний польский поход, значит, два солдата замечены в насилиях над местным населением. Суворов узнал, проезжая мимо полка, сказал: нехорошо, ребята, нехорошо. И поскакал дальше. Что сделали старые солдаты? Значит, они сняли погонные ремни с мушкетов ну, с по помощью которых мушкет вот так может носиться, Сняли куртки, штаны с этих провинившихся, разложили их и сами их выходили кожаными ремнями. Но... Без приказа. Я понимаю, насколько... Это не дедовщина, вы понимаете? Да. Это ощущение того, что затронута честь. Что любимый военачальник недоволен ими. Военно. То есть вы понимаете, вот что такое этика угу. на самом деле военная. Каковы бы ни были обстоятельства нарушать положение о том, кто противник, кто мирное население, нельзя. Иначе солдат превратится в в разбойников, в чудовище. У него и так оружие, оружие в руках. Борис Ильич, мы говорим о войне, которая бесчеловечна в принципе, а мы здесь привыкли оперировать э, человеческими категориями. И все, что вы рассказываете, я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти, просто так есть. Оставаться человеком, оставаться нравственным, оставаться да. э, человеком чести, ну, почти невозможно. Но, очевидно, нужно Но без этого стараться. нет человека. Согласен с вами. Хотим а... остаться людьми, значит, через почти невозможно. Вот я к этому как раз и, и клоню. Спасибо вам большое за разговор. Пожалуйста. Будем считать, что это начало обсуждения этой темы. Конечно. Это точно очень интересно, и мы должны это знать. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Алексей.